Компания Юрисет представляет при поддержке Юри Примат фильм солнце. День первый. Я искал доктора Стока. Но не предполагал, где он может находиться. Мне нужно найти карту. Я буду искать ее. Ходячие. Они понимают, что они ходячие. Даже дети ходячие. Ой, ба, они меня не увидели здесь, не учуяли. Нужно найти место. Мне сказали, что где-то в подвале. А вот где ходячие? И слишком много. Мне нужно убираться. Что это? Карта. Я нашел ее. Я нашел ее. Что это? Что за звуки? Господи, надо быстрее карту брать. Убегать. Ну, это походу ходячий. Что на карте? На карте метки. Я думаю, с этого начнется наше приключение. Куда же мне пойти в первую точку? Наверное, я пойду в эту. Начнем. Все, отправляемся в первую точку, дорогие друзья. Что это? Неужели удача? Жвачка? Направляемся к нему. Что это? Это ходячий. О, через дорогу. Мы должны успеть добраться до точки. Господи, их много! Нужно обойти их. Они нападут на нас. Там кто-нибудь есть? Тут никого! Нам повезло! А нет! Кто-то ходит! Он завернул! Будем надеяться! Паркур! Надо как-то пройти мимо них! Другой дороги нет! Надеюсь, это стоит того! Мы найдем запись и узнаем, что случилось с нашим доктором Стоком! Чудесным образом я нашел портфель И там оказалась вода Потому что у меня вода есть Только мне надо найти еду Тише mm -hmm. незаметно проходить не Они меня увидели Тихо Тихо, тихо Что это за звуки? Кондиционер Ну да, первый день выживания. Вроде бы тут точка Я точно не знаю где же? Где же? Она в помойке? Не думаю. За картонка, наверное, точно надо запись. Ходячий. Ходячий. Тяжело очень сильно. Выжить таких условий, хорошо, чтобы к ним бегать. А вот и запись. Я бежал, а, я не знаю, первый зараженный появился в Азии. Он искусал людей, и вирус предался нам воздушным и путем. Я встретил двух выживших, которые мне сказали, что все люди, почти все люди, это зараженные. Я не думал, что мой вирус поработит так много людей. В начале своего пути я оставил карту с точками, куда я отправлюсь. На последней точке будет фрагмент или запись, где я расскажу, как сделать лекарство от этого. А так я отправляюсь на первую точку и оставлю здесь записи, чтобы люди знали, куда дальше идти. Я думаю, это будет достаточно, чтобы понять, где находятся остальные части. Да, перейдем к следующему, к точке сохранения. Это на карте. Я выбираю вот эту точку. Мне нужно знать, куда я иду. Все, пойдемте. Отправляюсь на рабочую. Это когда-то раньше была школа номер 7. Это будет долгий путь. Это будет очень долгий путь. Что за звуки странные. Странно, что ездят люди, это, наверное, выжившие, ходячие, вот здесь, они рядом. Мне нужно идти более безопасным путем. Это что, кошак? Вроде бы чисто. Что это? Господи, господи. Это звуки, что за звуки? мне делать вроде бы никого нет вон ходячие. как же они могут выживать в таких условиях вроде бы еще живые э, рабочие самая это самая дальняя точка Господи, почему доктор Сток так далеко ее оставил? Очень даже интересно. Может его преследовали? Может он убегает зомби? Я не знаю. Тяжело это представить Что это? Это ходячие? Господи, мне нужно убегать. Можно дальше за забором. Я а не видно. Такое ощущение, то Такое ощущение, что как будто кто-то за мной ходит. Странно. Господи, ходящие. Как мне так пройти, чтобы Бля. они меня не увидели? Бля, скеляхабана. Райдера пощем уже появится Ходячий А меня заметил Что это? Это люди? Выжившие? Хотелось бы верить на это Господи, ну какой-то водитель, по-моему, он умер И не пойду туда, надо свернуть направо Не там ходячий Направо никого не было. Налево никого нет, слабого, Никого. Может это обойти придется мне. Тяжело трудности в сфере выживания. Блин, когда тяжело, когда становишься один живых. Ну как живых? Выжившие ездят на свою военную базу, думая, что безопасно все. Но это не так, ходячие. Они до добегут, добегут до меня. Господи. А меня не заметили. Ходячий. Сколько ходячих? Это, скорее всего, занакополочное место, где и было. Наша последняя точка. Господи, как их много. Что мне делать? Они одни уже на меня идут, у нас сворачивать срочно. Никого нет. Вот и последняя точка. Я Нашел ее. Где же видеосъемка? Где же запись? Я должен найти ее. Вот она. Надеюсь, что люди бы кто-то из выживших сможет э, найти мои ингредиенты для того, чтобы создать лекарство от этого вируса, ведь э, люди должны жить на Земле, другой планеты нету, и если все люди заразятся, то просто-напросто человечество исчезнет. Это моя вторая точка, я оставил две кнопки, чтобы найти Другие две точки, где я оставлю еще один ингредиент для того, чтобы создать лекарство от этого вируса. Где наша карта? Вот она. Точка сохранения. Вторая. Тоже улица Кирова. Или, или Крупская. Скорее всего, Крупская. Я не предчувствие. Серьезное предчувствие. Мы идем на Крупскую. Надо быстрее проходить. Я не понимаю, почему Доттер это замутил. Почему? Он решил сделать свой удачный эксперимент. У него снова не получилось. После эксперимента с приматом Юрием, он не понимает теперь, что происходит. Я так понял, что его весь эксперимент накрылся. Как и первый. Мне очень страшно. Но один плюс. Пока ходячих нет. Лужи. Вечная лужа. Никогда не высыхает. Что за скрипы? Что? Ходячие. Почему их так много стало? Их уже все больше и больше. Хорошо, что хоть они не бегают. Хорошо, что доктор Сток не научил, не сделал так, чтобы они могли бегать. Они просто хоть заняты своими делами. Но они не понимают того, что дел у них больше нет. Придется что-то найти. Нужно найти еду, чтобы дальше выживать. Если я не найду еду, то я, скорее всего, умру. Иначе я уже первый день без еды. Тяжело, очень тяжело. туда хоть портфель есть. Зачем портфель, когда ничего в нем не лежит? Может пригодиться. когда то жилые дома когда-то звуки теперь какие-то распространяются по всему городу в Батайске уже живет больше 250 тысяч человек и представьте почти все из них ходячие 249 тысяч человек которые когда-то были стали ходячими кошмар просто доктор столько не понимал что он делал это просто чудовище а не доктор Мы почти пришли к месту назначения. Третья точка сохранения. Я не знаю, что будет дальше. Очень тяжело. Магазины пустуют. Товар пропадает. Компания. Но проще всего понять только одно. Что ты один в этом городе из живых. Не может быть. Ходячие. Почему-то стало много. Их очень стало много здесь. Я не пройду, наверное, незамечено. Что же делать? Хотя, она тупота -то дороги, которую я иду, она пустая пока что. Это вариант. Что? Ходячий. Он возле машины. Он, наверное, забыл, что он больше не умеет водить машину. Он пошел назад. Очень странное совпадение. Он, наверное, забыл, что он больше не увидел, что он ходячий. Что? Ох, сколько их там, а! Надо быстрее идти до, до точки сохранения. Потом а мы опоздаем. И нас отжрут. Нет, там ходячий. Нам нужно что-то делать переходить нам нужно нам нужно обойти обойти чтобы нас не сожрали машина пустая может не что то есть я думаю там ничего больше не осталось что за звуки где соначание я потерялся нет где наша запись вот она вот я дошел до третьей точки сейчас я вам скажу второй ингредиент который понадобится для создания лекарства нам нужно всего три ингредиента вторым ингредиентом будет являться кровь зомби на этом все, запись я оставлю здесь я думаю теперь все это понятно где осталась последняя точка это где Сицилия. идеальное преступление идем Осторожно. Последняя, четвертая точка сохранения. Где у нас последний раз был доктор Сток. Я думаю, он вот тогда даже забыл вещи снять. Людей сообщили так неожиданно людям, что они даже не поняли, что делать в первую очередь. Брать документы или просто бежать. Точка сохранения находится рядом. Не так близко. Но... Мы до него с легкостью доберемся, потому что людей даже тут нет. Даже ходячих. Моя рука реапальцы. Все доходит но зачем он работает здесь? Без понятия. Ходячий. Попробую обойти его. Я пошел его. А, не заметила. Или заметила, но не атаковала меня. Вроде бы должна быть тут она находиться. Я точно не знаю. Сейчас мы проверим. Опа! Последний ингредиент для создания лекарства это человеческая слуна. Я вернусь в лабораторию, чтобы... Попробовать создать это лекарство Если кто-то Остался жив и нашел мои записи Соберите эти ингредиенты И придите ко мне думаю, Теперь понятно, куда нам следует идти Осталось последнее сохранение. Это русское. Получилось так, что Совпадение Там находится самая секретная лаборатория В городе Я думаю, нужно идти туда Нужно идти быстро, потому что в Секаш, там медить нельзя. Нужно идти очень быстро, не спешить. Но нужно быть осторожным. Даже кафешки все закрыты. Никого там нет. Есть здесь странные люди, но я не знаю, кто это. Как? И как им пройти? Светофор. Ходячий. Много ходячих И стало чересчур много С каждым часом все больше и больше Это заметно Ого Как это опасно Господи По-моему, самое неадекватное. Они не заметили? Вы меня не заметили? Интересно, доктор Сток как-то плохо доработал инъекцию с зомби. Но это меня радует, очень сильно радует. Мы почти добрались. Я слышу крики. Не только птиц, но и ходячих. Я даже обрачу писать не буду, мне очень страшно. Очень страшно. Так, это съемка. Я не понял, что с ним произошло, но всем копировалась. Камера на месте, все на месте. Ладно. Где? Я тут тут нахожусь все правильно. Я, я наверное, успею пройти. Я, наверное, успею пройти. Слишком много. Людей, которые не понимают, что надо избегать ходячих. Очень тяжело избегать ходячих. Много слова ходячих. Что происходит? Где доктор сток? Боже! Доктор Сток! Что с вами, доктор Сток? Доктор Сток. Ты умер. Черт, Он умер! Что делать? Надо пощупать пульс. Срочно пульс. Тут еще живой. Боже, он умер. Чёрт. Это что получается тогда? Это получается, противоядия больше не будет? Не будет больше противоядия. Если мы умер, конец. Может, осталось в лаборатории? Надо посмотреть. Видите, ящички. Ничего нет, ничего не осталось. Господи. Что происходит? Я не понимаю, что же будет дальше. Это конец. Я тоже, наверное, заражен. Нужно эти Что это такое? Эти звуки. Это ходячий? Он нашел меня. А, надо выходить. Дольта что? Вы, вы где? Дота? Ну, <мас мас> Доктор! Сценарист Юрий Бастанжиев. Музыка Юрий Бастанжиев. Звуки Вадим Двойнашев.